Итак, переходим на следующий слайд. И вот, следующий слайд у нас про правильные вопросы. И правильные вопросы возникают только в случае, когда вы знаете, ну, то есть критерии, на что их задавать. И вот у меня тут написано, да, правильно заданные вопросы – это уже половина ответа. А половина ответа – это ваша таблица. Вот если вы начнете анализировать все свои проекты, которые у вас раньше были, по памяти, по ощущениям, ничего страшного. Это нормально, потому что вы все не немножко… Можете... Упомнить. Чем детальнее это будет проработка, тем лучше, тем больше у вас будет информации для того, чтобы внести изменения. И здесь я исключительно на своем примере прописал уровни вопросов, которые я задавал себе после этой аналитики. И тут есть на уровне моего восприятия то, что в проектах мне там нравится, не нравится, на уровне клиентов и на уровне миссии. И когда я дошел до уровня миссии то я, в принципе, понял, ну, то есть, каким образом мне стоит двигаться. И, ну, то есть, это может показаться таким знаете, трансцендентным размышлением, но на самом деле здесь самый главный смысл и есть. К этому придем, я упомяну. Вот. Давайте вот на моем примере посмотрим. Да, мое восприятие в проектах, которые мне не нравились, да, то, от чего мне стоит избавиться в текущей деятельности, и что даст мне возможность к росту. То есть здесь в принципе зарыто что? То, что э, с клиентами какого уровня, каких бюджетов я хочу работать для того, чтобы перейти на следующий этап. Именно из-за этого выросло повышение среднего чека, потому что если бы не это, я до сих пор бы там стагнировал на уровне 25 тысяч рублей и в принципе никуда бы выше не шел. Так вот, мое восприятие. Да? Что происходит со мной? там Усталость, агрессия, проблемы со сном, проблемы со здоровьем. Что происходит с моими близкими? близкими. Нет времени, какие-то обиды возникают, просто потому что тупо нет времени пообщаться. Я помню было время, когда э, э, то есть, э, я уезжал на работу, дети спали, еще я приезжал с работы, дети уже спали. Вот, и... Где-то через полгода я начал замечать, что какая-то хрень творится такая, что, ну, получается, я как-то живу отдельной совсем жизнью, вроде как деньги зарабатываю, но на самом деле а, не то, что не движусь вперед, я очень сильно отступаю назад, потому что, ну, а, когда понимаешь на вот э, на своей жизни, да, то есть если смотришь... Как бы дети оп-оп-оп, подросли, а ты их не заметил. Ты просто не участвовал в жизни в принципе, потому что у тебя времени нет, ты был занят какими-то проектами. Да. Понятное дело, что на, на деньги на жизнь и так далее, но можно кардинально поменять подход изменив подход к ценообразованию своему, изменив подход к подбору клиентов, с которыми вы хотите работать. Потому что это самый простой путь на самом деле. То есть можно увеличить продажи. Я уже рассказывал на предыдущем этапе, что было, когда я пытался самостоятельно увеличить продажи. А построить отдел продаж и что-то сделать уже в этом направлении – это просто не тот уровень. То есть на уровне с таким средним чеком, вы, в принципе, не можете этого сделать. Не, непосредственно технически вы можете это реализовать, но все рассыпется однозначно. Дальше вот по моему восприятию. Кто те, с кем мне хочется работать? Я напомню, вот эти все вопросы, они истекают из вашего предыдущего опыта, из аналитики, то есть которую вы вывели по работе с проектами. Как ведут себя те, с кем мне хорошо работать? Как мне вычислить тех, с кем мне хорошо работать? По сути, вот давайте немного остановимся на этих вопросах, потому что я их сюда включил, но у них там много смысла. Да, и вот кто будет смотреть еще в записи, может быть, да, до них это может... Ну, то есть вот постараюсь донести, кто вот с тем, кто те, с кем мне хорошо, хорошо работает. Наверняка в вашей практике есть много клиентов, с которыми вы комфортно себя чувствовали. И... Вопрос с средним чеком, он как бы такой, знаете, на нем несколько граней. То есть нет просто увеличения стоимости. Увеличение стоимости услуг никогда не идет как бы отдельно. Оно идет либо с комфортом, либо не с комфортом. С некомфортом вы будете продавать все равно через себя, впаривать, работать с теми клиентами, с которыми вы не хотели бы работать при других условиях, да? И потом дальше по презентации мы поговорим о том, каким образом э, сделать так, чтобы средний чек и ваш идеальный портрет целевой аудитории начал совпадать. Это не сразу происходит, конечно, вот над этим надо нехило так поработать. И я упомяну, что э, конкретно я делал в своем случае для того, чтобы выйти на этот уровень.